Вглядеться, ознакомиться и принять для себя решение, купить или нет. Волна Resident Объект по федеральному закону 214, и сейчас здесь очень классные и жирные акции. Здесь будет огромная развлекательная инфраструктура, на первых этажах квартиры с террасами, наверху эксплуатируемая кровля. Вы, живя здесь, пользуетесь инфраструктурой дубайского отеля на территории Адлера. Большое панорамное окно, прихожая вот у вас, прекрасный 41 квадратный метр, большой санузел. Санузлы здесь сразу выделяются. Люди которые достигли всего, которые хотят купить для себя любимого, чтобы приезжать на море, не сдавать, а жить самому, то это ваш вариант. Уважаемые, огромный привет! Мы находимся в городе Сочи. А Сочи это просто 360 дней солнечных в году. Если вы знаете, если вы в курсе. В общем, это один из самых солнечных э, городов Российской Федерации. И здесь у нас в городе Сочи строится... Резиденция, резиденция волна резиденс Смотрите, здесь у нас объект только возводится С этой стороны уже в максимальной готовности Но все это единого едино воедино, один проект Волна residence. Дорогие друзья, и настало сегодня нам с вами посмотреть инфраструктуру и в целом походить, посмотреть по территории, пока, конечно, ничего не понятно, но я расскажу своими словами. Вглядеться, ознакомиться и принять для себя решение, купить или нет. Волна residence. Ну, короче, резиденция. Волна Резиденция, потому что, ну его нафиг, все это английское, пора переходить на... Российские слова и, в общем, на российскую недвижимость. В общем, иметь недвижимость элитную, премиальную в городе Сочи, на территории нашей прекрасной, замечательной страны, это нынче не только прибыльно, но еще и безопасно и еще, как говорится, престижно. Так вот, вы сразу же обратите внимание на фасад. Фасадные работы у нас на этом корпусе выполнены в максимальной Насколько это можно максимально выполнено. Здесь у нас, видите, разводится подсветка. И, конечно же, уже выполнены какие-то элементы фасадных работ. Давайте-ка посмотрим, что это у нас за фасад. Не отваливаться, значит, стоять будет. Здесь же у нас, в общем, это какой-то специальный камень. Я уточню по этому поводу. Здесь же у нас какой-то фибробетон. Эти конструкции вот при помощи таких вот элементов... Ох, какая тяжелая! путь! еба! Сейчас отломлю, а это дорого стоит. В общем, это вот такие вот специализированные, видите, крепится у нас все это удовольствие вот к таким вот панелям, специализированные панели, которые здесь стоит э, гарантия, что-то, по-моему, пожизненное или гарантия 50 лет от производителя. Вот на все эти фибра элементы, вот они по углам, видите, красивые элементы. В общем, это все целый завод, загружен, работают, что-то там, по-моему, на год, и он работает только на проект «Волна». Это отель «Волна» и на «Волну Резиденс». Но прежде чем я зайду в максимально готовый корпус и покажу вам то, что здесь у нас есть, я предлагаю пройти вот в те строящиеся очереди. Конечно же, что мы видим? Это объект по федеральному закону 214 и сейчас здесь очень классные и жирные акции. Этажности у нас здесь идут по 4 этажа. Наверху у нас будет полностью эксплуатируемая кровля. Этот проект по федеральному закону 214. Полная сумма в договоре. Сделки регистрируются по договору купли-продажи. И сейчас мы с вами зайдем вовнутрь. Посмотрим, что там. Естественно, если объект у нас премиальный, и если на нашем объекте, волна Residence позиционирует себя как элитный премиальный проект на территории отеля, гостиничного комплекса то мы сразу же подразумеваем сервис и здесь у нас будет сдаваться выгодно сразу же отмечают, здесь можно жить хоть самому, хоть сдавать и сразу же отмечаю, есть лифт, это обязательно, и есть на первых этажах варианты помещений с, со своими выходами на свою собственную террасу. То есть отдельные входы, выходы по первым этажам. Сейчас по перегородок нет перегородок, очень сложно разобрать и что-то понять. Но сразу же приготовьтесь, дорогие друзья, здесь будет своя хорошая развлекательная инфраструктура на территории нашей волны. Резидент, резидент, резидент. Представьте, что я на балконе одного из апартаментов. Смотрим внимательно сюда. Здесь у нас будет огромнейший бассейн. Просто олимпийских размеров и инфраструктура, соответствующая премиаль... премиальному объекту. Даже выговорить не могу. Сразу же смотрим еще раз сюда. Это единственный комплекс Сочи, где все подсады выполнены из долговечного и эстетического материала. стекла, фибробетона. Здесь просто все на высочайшем качестве. Территория. Всего комплекса, волна и волна Residence, это 8 гектаров земли. 8, дорогие мои. Представляете, смотрите, здесь будет огромная развлекательная инфраструктура. На первых этажах квартиры с террасами, наверху эксплуатируемая кровля. Справа у нас комплекс бизнес-класса Мане, бывший санаторий пансианат СССР. И там в конце у нас последний замыкающий корпус. Он будет у нас строиться в последнюю очередь, и он ближе к дороге. Поэтому здесь у нас будет своя развлекательная инфраструктура. Ну, в принципе, по видам здесь вам мало, что, скорее всего, понятно. И я предлагаю, да, у вас совершить ваш непростой выбор. Он заключается в следующем. Купить вы можете с видом на зону бассейна, на развлекательную инфраструктуру вот здесь будет огромный, шикарнейший бассейн. Там в конце замыкающий корпус у дороги. Но у дороги тоже можно покупать, в принципе, шума от дороги как такового тут не имеется. Есть у нас еще следующие виды. Это виды на волну Residence. Ой, на волну говорю, на гостиничный комплекс Волна. И в сторону Мане будут небольшие виды. Сейчас вот с такого ракурса я вам это покажу. Дорогое удовольствие. Цены. Цены вас сейчас приятно удивят. Здесь есть беспроцентная рассрочка на 24 месяца. Дорогие друзья, вам никто такого не сделает. Минимальная площадь здесь, которая сейчас на данный момент доступна, это 28 квадратных метров. Максимальная 70. Это реальная резиденция. Смотрите, то есть вот таким вот образом у нас получается. И здесь у нас идеальные аллеи, прогулочная зона. Здесь будет очень круто. Так, ну и конечно же, знаменитый вид на тело отеля. Вот он у нас наш отель, головной, в котором будет располагаться вся инфраструктура. Это множество ресторанов по системе а-ля 7 бассейнов, прогулочная зона, развлекательная инфраструктура, кинотеатры, сигарные комнаты и вообще все, что вы пожелаете. Вы, живя здесь, пользуетесь инфраструктурой дубайского отеля на территории Адлера. Стоит сразу же сказать и привлечь ваше внимание к тому, что. Это у нас премиальный крутейший отель «Волна». Это реально отель, дубайская концепция здесь у нас воплощается. Это единственное место в городе Сочи, где будет дубайская концепция. Это не типичный российский курорт, сейчас здесь строится. И кто сюда успеет зайти в свое время, взять, подождать, потом может заработать много. Не побоюсь этого слова. Еще раз, то та территория у нас, это та территория, но мы, живя здесь, на нашей резиденции, можем пользоваться всей инфраструктурой той территории. А там будет все. Не побоюсь этого слова. Совершенно все. Еще раз, дорогие друзья, проект разработан лидирующими в своих направлениях командами. Благоустройство у нас здесь будет от Гинзбург. Архитект. Вот такие вот дела. Так, идемте давайте по первому этажу, к примеру, посмотрим какие-то варианты. Еще раз, у нас здесь будет привилегии кто живет на территории резиденции, может пользоваться с капитальными скидками всей инфраструктурой самого головного отеля. Ну, давайте на примере вот такого вот небольшого вот номера. Заходим. Ну ох, он такой, прям такой большой, небольшой. Это фишка первых этажей. Здесь у вас, помимо того, что... Вот это тяжелый стеклопакет. Я даже, если честно, прям... Потянул и мне что-то, несмотря на то, что он фирма Алютех, он что-то весит, мама Мия. Здесь еще у нас огромная, прекрасная наша терраса. Прекрасные панорамные окна, высокие потолки и, конечно же, терраса. Выбирайте, вам с террасой с балконом или без балкона. Решайте. Сразу же, дорогие мои, у вас есть несколько вариантов. Есть первый этаж с террасами, есть вторые и третьи этажи, и есть четвертый. С четвертого этажа, конечно же, у нас получается один из самых хороших лучших видов. Конечно же, море видно не со всех корпусов. Где-то бачком, но ну, прям прямого вида вы не увидите с данных корпусов. Любителям чисто моря здесь, конечно же, не получится испытать визуального оргазма. Но давайте-ка быстро пробегаем по местам общего пользования. Оп, приготовьтесь, дорогие друзья. Надеюсь, у вас не рябит в глазах. Вот, заходим. Вот такие вот номера есть. Этот номер у нас, конечно же, без балкона. Еще раз я говорю, это просто реальная резиденция. Несмотря на то, что это стеклопакеты Алютех, но они какие-то толстенные, они действительно, не знаю, они там, настолько вот, знаете, кажется как-то вот массивно и тяжело. Еще раз говорю, разные площади на разных, на разных круг на разный круг лиц О, вот так вот скажу закрываем идемте дальше посмотрим максимальное количество планировочек большие санузлы все максимально комфортно следующий вариант который я думаю большинству из вас тоже он понравится у нас здесь будет все просто восхитительно все у нас законно и все здесь у нас премиальное я думаю, тут вы, большинство из вас со мной согласитесь. Вот такая вот планировочка 41 квадратный метр. Конечно, она такая немножечко весьма своеобразная. Так. Вот вижу здесь вот такую крючку. И микропроветривание. Ёкарный бабай. Такая классная штука. Вот честно, да, я как бы видел подобные штуки. Голод свой сюда не высунешь, сам выпасть не выпадешь. Большое панорамное окно, прихожая вот у вас, прекрасный 41 квадратный метр, большой санузел. Санузлы здесь сразу выделяются. Застройщик может предложить вам несколько вариантов. Он может помочь вам с выполнением ремонта в данной резиденции. А можете здесь, конечно же, если вы не планируете сдавать, Мало ли, потому что кто-то хочет купить здесь и планирует сдавать. То, если вы не планируете сдавать, то в состоянии сделать сами ремонт. Вот такой вот прекрасный кайфовый стеклопакет. Я прям, знаете, прям доволен качеством выполняемого Внутреннего убранства нашей волны Resort Residence. И вот такой вот у нас балкончик. Вот с этой стороны, вот в эту сторону мы видим море. Конечно же территория у нас здесь, еще раз я говорю, общая территория 8 гектаров земли у всего комплекса. Вы можете вот здесь, в первую очередь, конечно, это волна Residence, она рассчитана, сразу же признаюсь, смотрите внимательно в глаза. Сразу же признаюсь, что в первую очередь эта резиденция, она рассчитана на постоянное место жительства. Либо для себя любимого. И вот еще одна такая же планировочка, точно такая же, только уже, как говорится, в сторону моря. 41 квадратный метр удовольствие. И сейчас здесь действует сумасшедшая, огромнейшая, беспроцентная рассрочка. Цены здесь, дорогие друзья, специально для вас можно разговаривать о жирнейшем предложении. Не буду говорить о каком. Лучше напишите в личку, потому что мне сказали не кричать это во, во весь YouTube. Потому что это эксклюзивно только для буквально узкого круга лиц. Напишите мне в WhatsApp, отправлю информацию. Вот такие вот разные, видите, планировочки. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я как бы прохожу сразу же все. Здесь огромнейшее количество выбора. И такая, и сякая. Видите, здесь уже пошире у нас квартирка получается. И там вот у нас еще видно... Сразу же хочу отметить то, что здесь еще у нас не все сделано. Что по территории, что внутри, непосредственно самого нашего комплекса. Поэтому, когда здесь у нас все будет выполнено, вы будете все это видеть в другом ракурсе. А это уже будет совсем история. Еще, еще раз говорю, совсем другая история. Есть здесь у вас варианты, и возможность сделать ремонт, от застройщика Если ремонт от застройщика Конечно же у вас будет в дальнейшем перспектива И возможность сдавать при помощи застройщика Вот такие вот у нас виды Видите, прекрасные балкончики Большие номера Номера у нас преимущественно Номера, говорю, апартаменты Преимущественно у нас сдаются в черновой отделке ну, в принципе, никакого такого вот большого удивительного планировочного решения мы пока не увидели, но они здесь есть, дорогие друзья. Просто в тех вот других корпусах. Выходим на балкончик. Бегло, просто пробежали, посмотрели планировочки. Максимально большие планировочки, 70 квадратов, они у нас вот в тех очередях. Поэтому, дорогие друзья, этот комплекс, он восхитителен, прекрасен. И хочет, чтобы вы в нем жили. Это я уже вижу. Еще раз говорю, здесь у нас будет спа-центр с wellness программой Это будет очень, очень могучая и желанное всеми вами, когда достроится. А достроится это удовольствие у нас... В 2024 году удовольствие, вот такое вот удовольствие, все здесь будут хотеть, все его будут хотеть, все здесь будут хотеть жить, и все его будут хотеть купить. Ну и, дорогие мои друзья, еще раз, если вас заинтересовали крутые охраняемые апартаменты в премиальном комплексе на территории отеля «Волна», дорогие друзья, то это ваш шанс. Вы люди, которые достигли всего, которые хотят купить для себя любимого, чтобы приезжать на море, не сдавать, а жить самому, то это ваш вариант. Волна Residence. Здесь вы можете жить и пользоваться всей инфраструктурой отеля. Причем самого современного, самого крутого на территории города Сочи. А вот этот отель по инфраструктуре напихает Риксусу. Верите? А я вас уверяю, дорогие друзья. Все будут хотеть здесь жить, ходить туда, пользоваться. Потому что, живя в резиденц, вы можете пользоваться инфраструктурой волны с программой лояльности. Понимаете, да? А вот здесь вы жить на постоянку не можете, потому что это будет стоить очень дорого. Вы сможете здесь себе пожить, ну, неделю, ну, две, ну, месяц. А потом что? А потом, правильно, как говорится, деньги имеют свойство заканчиваться. А вот здесь вы купили, живете и наслаждаетесь. Вот такие дела. Еще раз, дорогие друзья, кому нужна информация по резиденции, мой номер 8-918-880-0747. Жду вашего звонка, дорогие друзья. Здесь будет божественно прекрасно. И вы будете хотеть это чуть позже, если сейчас не хотите. Но потом это будет непозволительно дорого. Потому что это все, когда достроится и сдастся, и запустится в первом квартале 25-го, это будет совсем другая история, другая цена. И, конечно же, Предложений не останется. Поэтому набирайте меня, интересуйтесь. Еще раз говорю, офигенно огромная беспроцентная рассрочка. Ипотека, Росреестр, договор купли-продажи. Рассрочка, как еще сказать по-другому, дорогие друзья. Полностью из кров счета, законная стройка. Жду вашего звонка. Увидимся, до скорой встречи. Резиденция и я ждем вашего звонка. Вам желаю всего хорошего. Набирайте меня, не пропродайте. Пишите, звоните. Пока.